Так, друзья мои, ну, продолжаю играть Dark Souls, хоть это и мое первое видео вообще, которое я делаю, потому что я только настроил себе хороший звук на микрофоне, и хочется это, конечно, использовать очень сильно. Нахожусь я в локации, которая называется, по-моему, «Заброшенные могилы», или как-то так, давайте узнаем точно, чтобы вы знали, вдруг кому-то это может быть интересно. Да, «Заброшенные могилы» называется локация, локация секретная, как я в нее попал, если честно, я помню плохо, но каким-то хером я здесь оказался. Вот. Но это, я думаю, вы можете очень легко все нагуглить, как сюда попасть. По-моему, эта локация является копией начальной локации игры, где мы начинаем свою игру. Вот, и. Эм... Но она, естественно, по уровню сложности намного больше. Э, хочу сказать так, что всю локацию я уже исследовал, я уже поднял весь лут, который здесь был, смог найти. Не уверен, что это, конечно, был весь лут, но большинство, по крайней мере... И, естественно, сейчас я уже несколько раз попытался драться с боссом. Не, не несколько, на самом деле, несколько десятков раз он меня уже убил. Вот. Самое ужасное то, что на пути к боссу есть вот такие чуваки, которые ни разу не и не хотят меня совершенно пускать дальше. Вот. И иногда они даже меня убивают. Как видите, вот сейчас это примерно и происходит. Вот. Сейчас мы э, попробуем пройти просто к боссу, убивая всех подряд, спокойно. Дальше я съем уголь э, и буду с ним пиздиться. Потому что, если честно, я уже один уголь на него потратил, вызвал Фантома. Фантом он ёбнул просто за два удара, а потом ёбнул меня. Вот такая была история интересная. Мне было жаль мой уголь, но я понимаю, что без угля я эту хуету не пройду. Вот. Локация секретная, локация клевая, но короткая. То что вот сейчас вы видели, я был уже в самом начале локации, да, у, у костра, вот, и, собственно, вы сейчас увидите, что дойду до босса, я просто, большинство времени я потрачу, конечно, на вот этих вот пидорасов, которые мешают мне жить. Так, немножко подхилимся. И пойдем дальше, так, э, дальнейшие враги не представляет из себя такой большой опасность, как вот эти первые два ублюдка, да, или как чуваки, сидящие по бокам, к которым не пошли сейчас, потому что основная моя идея сейчас это попробовать победить босса, а не показывать локацию. Э, учитывая, что она маленькая, не такая интересная, нет там ничего такого прям особенного, а то, что там было особенное, я уже давно все подобрал. Вот. Э, дальше, вот здесь раньше, как я понимаю, был костер. Uh, Если честно, я не помню, я уже наиграл 8 часов в игру, начал я очень давно, игры я прохожу очень долго, поэтому сейчас как бы ни хрена я не помню эту, ни, ни эту локацию, нигде там были костры в самом начале игры, uh, поэтому доверимся просто этой надписью, вот здесь слева чувачело, давай, давай чувачело. Так, давайте его немножко заманим назад, чтобы вот этот uh, педик со стрелами там в анус нам не стрелял. Вот, и. Так, там какие-то луцы выпагают бесполезные. Ух, Йокин, кот, немножечко бы еще. Так, давай, братан, теперь твоя очередь отъезжать, короче. До свидания, в задницу мы вставили меч, и он поехал к своему другу. На трех лошадях. Так. Дальше здесь вот хуесос. Я уже всех выучил, я говорю, я в основном к боссу спид ранил. Знаю расположение всех врагов, но если я хочу съесть уголь в самом конце, мне, конечно, надо сначала всех убить, да, потому что они будут мешать, они будут за мной э, бежать, э, и под конец они просто меня убьют. Пару раз они так и делали. Так, вот здесь самый сложный момент после вот этих вот двух ребят, которые были в начале здесь, потому что четыре врага, вот, но... Сагрить можно... О, я еще и всех сагрил. Ну, вообще класс. Хорошо, что убиваются они быстро. Вот, отлично. Нам еще помог... помогает то, что мы можем прописывать им. Ух. Так, теперь надо вот этого с копьем вынести, потому что эти два э -э, арбалетчика, они не представляют большую угрозу Они стоят на месте, стреляют, но только надо вот уворачиваться, и все. Вот, блин, давайте попробуем. Вот, вот. А вот этот дружище, конечно, он, он вряд ли меня убьет, но может доставить неприятности немножко, и... Ах, вот, ну вот, рыбалечки, блядь, ну ёб вашу мать. Так, ну давай же отъезжай ты, бидор. Вот так, и мы репостик прописали, если честно, понять не имею, каким хрен у меня это получилось, потому что я не делал контратаку. Так, все, а вот этому мы сейчас тоже вставляем в задницу меч, и остается последний чувак, который, наверное, уже молит о пощаде. Но вообще, он похож на наркомана, поэтому, мне кажется, он похуй. Так, все. Я не знаю, стоит ли мне вызывать Фантома сейчас. Ä, потому что... Потому что в предыдущий раз от Фантома не было никакого толку. Если честно, я очень хочу победить этого босса. Он меня конкретно заебал. Да, будем откровенны. Вот. Э, вот Тут у нас есть знак призыва. Я не знаю, это... Вот, это, это короче, моб. Да, мастер мечей. Это значит э, Фантом под управлением... Компьютера Это не игрок От игроков я не вижу, нифига тут Так, ладно, ну давайте своими силами попробуем Слушайте, я уверен, что я, если честно, подохну И я опять проебу свой уголь Но, блять, сука, это дар Солс Тут по-другому не бывает То есть она только так и работает Так, вот от первого удара у меня очень редко получается увернуться Он меня почти всегда пиздит Вот. Особенность этого босса заключается в том, что первая фаза у него достаточно легкая вот, а на второе начинает Дик сходить с ума, короче, и просто скорость очень сильно увеличивается, он просто начинает тебя ебать, осечили, извините за щелчки, на заднем плане забыл закрыть браузер. Вот этой ногой он меня очень сильно заебал, если честно, просто кошмар. Вот, от нее достаточно сложно увернуться почему-то, хотя я вижу в целом, что босс несложный, что босс легкий. Э -э главное выучить все его атаки и не допускать ошибок. Uh, ну, естественно, с этими комментариями, блин, на заднем мне очень сложно uh, сосредоточиться на битве. Я прекрасно понимаю, что в летсплее никто не будет смотреть, просто чтобы посмотреть, как, как я победил босса, или как он меня победил, что, скорее всего, у нас случится сейчас в данный момент. Вот. Скоро начнется у него вторая фаза. Вот так вот мы уворачиваемся. Стамины нет. Вот, вот это вторая фаза. Оп. И вот так вот у меня полк. Если бы я уголь не сожрал, я бы уже давно отъехал. Так, давайте отбежим от него и попробуем похилиться. По-быстрому. Так, и теперь делаем ох. Ну и хуй, конечно, я там угадал. А, это вот... Вот видите, он становится, блядь, как под спидами просто. Уже заебал меня. Вот, по нему становится сложно попасть. Он с этой ногой долбанный, ебаный. Так блять ну пиздец и вот эти вот серии ударов которые просто могут э, если ты не успеешь вовремя среагировать тебя выебать сразу Ну, потому что стамина заканчивается ну вот все мне пизда да так сейчас мне настанет все он я сейчас хватит ну и до свидания вот так вот я поиграл с боссом так ну что ж собственно это следовало ожидать конечно же да ну, замечательно вы погибли конечно я погиб блядь. спасибо большое я вижу блядь. так ну пытаемся снова да пытаемся снова да б твою мать блять так давай отъезжай и ху с тобой так я тебе прописываю сразу ванус джоба это джоба это джоба так отъезжал его полнейшая блять как же они меня заебали отвечаю вам ребят так опять я пришел к боссу всех уже убил вам не стал это показывать, потому что вам это не нужно смотреть во второй раз, это не так интересно. А, я не знаю, использовать мне угли еще раз, вот в данный момент, сейчас, потому что я его трачу, и если опять умру, я не знаю, что будет. Давайте сделаем так, давайте я сейчас. Эй! Кто тут такой негодяй, э? Блин, а вот этого я забыл он вот там наверху стоял. Так, ладно, все, с ним разобрались тоже. В любом случае сейчас здоровье восстановится, когда я уголь съем. Там еще его друг какой-то, вон он опёрший стоит, у него похмелье что-либо. Может они такие злые, потому что они вчера бухали, и поэтому недовольны не тем, что какой-то чувак ходит еще в таких доспехах хороших, пока они в, в каких-то обносках просто дебильных тут гуляют после вчерашней попойки. Так, ладно, давайте, едим уголь, потому что, потому что все таки босс сложный, победить мне хочется очень сильно. Вот, э, и вызову я вот этого мастер мечника, или как там, мастер мечей. Вызываем, давайте посмотрим, насколько он нам может быть полезен. Э, потому что выглядит он, если честно, на превьюшкину на вот этой, как-то, ну он какой-то голый, смотрите, вообще, что это за такой мастер мечей. Так, братан, братан, мы идем с тобой, братан, пойдем с тобой драться-то. Ну вот эти мобы под управлением компьютера такие глупые. Ладно, пойдем, чувак, потому что мне реально нужна твоя помощь. Слушай, я один уже заебался с ним. Так, два эстуса, как видите, я уже потратил, пока шел до босса, на, конечно же, на тех ребят. Так, давайте попробуем вернуться в этот раз. Вот, в этот раз получилось. Мастер мечей, где ты? Мастер мечей, мастер мечей, давай, еби его, еби его, мастер, еби его, мастер. Еби мастер, давай, отлично. Ты молодец, мастер, ты молодец. Слушай, а это какой-то читерский, можешь мне просто смотреть, как он. Так, подождите, надо его на себя отличить, чтобы он успевал подхилиться еще. Вот моя любимая нога пролетела. Тут какой-то, оказывается, косоглазый. Так, у него же сейчас будет вторая фаза. Вот она началась. Сагрися, пожалуйста, на того, чувака. Вот, какой ты молодец, давай. Так. Все, сейчас мы вдвоем. Мне кажется, мы его все-таки можем победить. Это очень хорошо. Мас... Ой, мастер мечей, мастер мечей, подожди. Давай, давай, бей меня, бей меня, мастер хилься. Хилься, мастер, мой дорогой. Ах ты. Ой, нет, подожди. теперь давай, ты иди помогай мне, ты ублюдок. Ух, еб твою мать. Так, все, давай, мастер, тво твой вход, пока я хилюсь. Давай, блядь, он, кажется, спалил нашу стратегию, этот ублюдок. Так, нет, все нормально. Давайте я еще раз хильнусь. Мастер, пока его. Ой, он мастер ты ебил Так, все, ладно, давай. Теперь попробуй со мной спрашивать. Ты говно. Так, хорош, трогать голову, ты, слышь. Гопник, ебаный. Так, ох, как же мне больно. Так, мастер, ладно, все, давай, ты захилился? Давай, у меня стамины нету, слушай. Ох, как хорошо, давай. Давай, мастер, налетай, налетай. Ох, ой, ой только вниз меня не сталкивай, пожалуйста, братан. Не бей лучше обосы. Ой, слушай, нам надо от края, наверное, надо бы отойти, было бы неплохо, да? Я лучше пойду отсюда. Мне как раз подхилиться надо, а, да, мастер, ты сделай всю грязную работу. Давай, мастер, я тебя верю. Так, сейчас он мастера выебит, а потом выебит меня. Так, ну давай, давай, нагибайся, пожалуйста, я так хочу тебя убить. Пожалуйста, ты почти умер, и мастер почти умер. Так, ну давай, давай, давай, мы сейчас тебя с мастером нагнем. Ах ты, ебаная нога. Мастер, хуй ты не хилишься? Эй, блядь, ублюдок, украл мой фраг. Ну, хотя бы мы его победили. Со второго раза сегодня дух чемпиона гундира я получил. Мастер, тебе респектую жестко. Блин, не успел. Ну ладно. В общем, выиграли мы этого э, чемпиона Гундира. К сожалению, получилось не так эпично. Я надеялся, что я еще несколько раз хотя бы помру. Э, ну, я помер, конечно, в дороге. Вот. Но мастер, мастер меня спас. Конечно, я как лох прошел с фантомом. Но, друзья мои, я устал. Я очень сильно устал сидеть э, на этом боссе. Поэтому, поэтому у меня не было выбора, я надеюсь, вы меня поймете. Хоть вы можете обозвать меня нубом, я и есть. Ну, в принципе, в впереди требуется краткая передышка. Так, слушаем. Да будет королева, и тогда слава двое. Слушайте, что это за надписи, что они могут означать? Давайте мы вот присянем вот сюда сейчас немножечко. Это, это костер же, да? да? Давайте отдохнем у костра. Восстановим эстус, чтобы, не дай бог, какие-то ребята которая находится вот за этой дверью. Я понятия имею, что это за дверь. Что там за ней находится, я не знаю. Я там еще не был. А, как я уже говорил, что я игру еще не прошел. Я играю в нее. И попал на эту локацию и решил как раз вот, ну, записать свой прогресс, да. О, я вспомнил. Здесь можно за души. Где-то. Это я где-то читал. Здесь можно за души, если мы дойдем до а, вот этой темной версии. Э, темной версии храма. Так. А вот это что такое за... за дружище? Так, мне кажется, сейчас он меня отымеет. Нам главное, друзья, что сделать? Правильно, нам надо будет эти души забрать. Потому что иначе все будет очень плохо. Давайте так. Ну, я не знаю, после мастера гундира, реально ли вот этот братан представляет такую опасность? Я сомневаюсь. Он, конечно, очень неплохо одет, я считаю. Но, слушайте, а можно интересный его сет забрать? Мне нравится так, как выглядит. Ух, ты чё? блин, нифига, он мне всю стамину снимает этим дерьмом. Ну-ка, отвали. Давай-ка ему. Про... Я хочу ему прописать бэкстеп. Причем это не сложно, потому что он медленный. Давай. Да что ж такое-то, а? Да еб твою мать. Да ты заколебал, братан. Так. Вот, отлично. Бэкстеп прописали еще один. По нему буквально пару ударов. И даже один одного удара хватило. Топор черного рыцаря. Ну, надо будет посмотреть позже. по... Так, а, а что это был за звук такой? Такой как-то звук был страшный. Так, ладно, дальше. Я немножко, мне дезориентация. так, давайте пойдемте дальше. Я знаю, что там дальше должен быть храм. Должен быть храм. О, там еще один, по-моему, ходит. Его, братан, нет? Должен быть храм э, огня. Темная версия храма огня, да, вот он, еще один. Вот она, да, по-моему, правильно. Который у нас, ну, наша локация, где мы там поднимаем э, уровень, где вот эта вот сексапильная девочка стоит, хранительница огня, с которой я бы с радостью провел пару вечеров за бутылкой вина. Ну, естественно, бутылка вина ей одна, а мне бутылочка какого-нибудь вискарька бы хватила, я думаю, было бы нормально. Так, слушайте, ну, блин, ну вот он меня все-таки ударил, а, ну... Так, а этот, кстати, пострашнее, у него какой-то меч страшный, блин, который снимает очень много. Я не хочу умирать, братан, давай я тебя убью просто, и все. И пройду дальше, потому что мне нужно купить тут сет волка. Вот, что я пытаюсь это сказать уже очень долго. Да господи, боже мой, хорош махать своим дерьмом, давай иди сюда. Вот, да, и как раз это отличный момент на... На бэкстеп. Так, все. А мне дадут мечник? Ой, меч этого чувака. Мне не дали меч, мне ни черта не дали. Слушай, ну вот твой друг был, которого я убил, первым был, конечно, не такой жадный. Так, вот, и вот здесь вот, видите, да, это темная версия вот этого. Так, будь у меня совет, будь у меня тоже совет, не знаю про, про что они. Вот, единственный минус летсплея, что тут никто тебе никаких советов не даст, это не стрим. Так, слушай, нам здесь надо найти, по-любому, что-то здесь внизу я уже видел это. Вы не переживайте, я вот это вот видел, конечно. Надо подумать. Надо подумать, где же был этот сет. Волк или какого-то там чувака, короче. Фрагмент витого меча. Так, вот фрагмент витого меча я уже получил. Я не знаю, какой толк от него есть. Так, впереди иллюзия, да? Ну-ка, давай посмотрим. Спасибо, ребят. А, ну вот хоть такие советы есть. Это уже неплохо. Так, хорошо. Тут еще у нас какой-то лут. Мы оттуда выберемся? Там нет никого? Так глаз хранительницы огня. О, слушайте, она же там виднее печаль, да будет только тьма. Так, ребят, а выбраться-то отсюда можно? У меня 50 тысяч душ. Тут можно выбраться как-нибудь? Не нужно выбраться отсюда. Так, а вот это уже... Это уже неинтересно, слушай. Это, это мне не нравится, друзья мои. Опа, опаньки, ага. Э, впереди призрачная стена. Ну, спасибо, конечно, что это было написано за призрачная стена. но, видимо, это рассчитано на, на правильный подход к этой локации, да? Давайте сейчас мы по поищем, где, где еще тут какой-то лут. Я знаю, здесь кто-то должен сидеть и кто-то должен мне продать за 60 тысяч душ. Я совершенно недавно просто это читал. Сет как, вот этого волка, то ли какого-то такого, короче, но он очень модный, он мне очень нравится. Так, где же он находится-то? Так, здесь мы уже были, здесь мы уже... здесь мы уже все посмотрели, правильно? Правильно. Так, подожди, а там что светится? Нет, стоп, смотрите, я что-то пропустил, вот я слепой. Ну, давай посмотрим, что это такое. Так, вот. А это что? Это молот кузнеца. Это, я думаю, ему очень сильно поможет. Это, скорее всего, можно будет все отдать в нормальном храме огня, не вот в этом вот долбанутом темном, где все умерло и все очень грустно. И депрессия, меланхолия и смерть. Так, а где же в этом храме огня? Вот, вот она сидит. Она еще здесь. Видите? Ах, преданность. Вот это... Вы только посмотрите, говорит она мне. За Заблудшая овечка вернулась домой, тихонько позвякавая колокольчиком. Слышь, сама-то блин, что ты вы Тебе должно быть известно, зачем я здесь. Если честно, мне не очень известно. Чем старая служанка может тебе быть полезна? Слушай, старая служанка мне может быть полезна хорошим сетом, вот этим как я понимаю, правильно? Шлем волчьего рыцаря. Вот он, волчий рыцарь. А, давайте, наверное, его купим. А, только вот душ мне, скорее всего, не хватит. да? Давайте купим самое основное. Сейчас, подождите, я возьму вот это. И сколько у меня душ осталось? Не, смотрите, у меня хватило полностью. Да. А это что такое? Увеличивает веру. Кольцо молитвы. Так, вер мне не нужна, потому что это для геев магов, правильно? Я же не гей маг, я нормальный рыцарь, который всех ебет. Так, кусочек возвращения. Дальше все ничего особенного, да? Посмотрим, что-нибудь у нее может быть есть еще классное, да? Так, кольцо молитвы? Нет. А это, собственно, все предметы, да, которые у нее были. Это я что-то туплю. Так, ключ от башни. Ключ от ветхой башни позади храма. По-моему, я его уже покупал и открывал. А может быть и нет. Вообще, я бы его в любом случае купил, потому что души... Мне уже все равно не хватит душ на то, чтобы поднять себе уровень. А, давайте посмотрим... Так, заткнись, старушка. Давайте посмотрим, что... Ой, куда я лезу. Что у меня есть в инвентаре, возможно, там есть... Достаточное количество вот таких душ, потому что вот эти души я, естественно, не разбираю. Я их э, юзаю для того, чтобы... Скрафтить себе оружие помаднее, даже если я им не пользуюсь, но просто для коллекции, да? Потому что души всегда можно нафармить, и это абсолютно бесполезно. Их э, вот, вот такие вот... Э, такие понтовые души тратить на... просто на поднятие уровня на лоу -лап, это бессмысленно. Так, давайте попробуем вот эти заюзы. Сколько я получу за них? Так, давай. 4000 Это очень мало, мне не хватает до сих пор. Что меня печалит. Остается надеяться только то, что... Нет, нет, я не получу много душ, мне не хватит нифига душ, чтобы купить этот ключ Ну и ладно, тогда давайте вернемся, наверное Здесь уже здесь нет костра, нам, видимо, надо возвращаться к костру, который, который был на месте босса Я не знаю, есть ли тут что-то еще, упустил ли я что то не упустил Давайте поднимемся наверх, посмотрим по-быстрому Есть там что-то или нет Здесь я, по-моему, нигде не ходил. Возможно, здесь есть какой-то ценный клевый лут. Опять какой-то, не знаю, может быть, модный меч. Или что-то еще такое. Так, ну никаких подсказок, ничего такого я не вижу. Вот здесь вот не сидит этот чувак, который как раз крафтит это оружие моднейшее из, из душ побежденных боссов. Так, нет, ну все, я вижу, что здесь делать больше нечего. Давайте вернемся тогда наверное давайте даже я не буду утомлять вас э, походкой туда я просто использую косточку возвращения эм, и вернемся в храм вернемся в храм и там мы э, используем вернее не используем а посмотрим на этот сет который я только что купил у этой старушенцы эм, действительно он такой хороший, как он выглядит. И еще давайте посмотрим, что будет, когда мы даем предметы... Эм, только сменить. Прочесть послание. Нет, не надо. Вот. Когда... Можем ли мы дать этот глаз женщине этой? Я не знаю, зачем ей глаз. Кто ей выклюнул? Вот, дать глаз хранительницы огня. Можем это делать. Давайте дадим. Давай дадим. Даша, даем. These... Неужели это... Это глаза, о господи, ты держишь рука глаза, это твоя такая реакция такая, как благородно с твоей стороны, говорят она. ну слушай, я очень рад. То самое, чего нам хранительницам огня не хватает. Угу. И что теперь? Слушайте, я бы, конечно, внутри нее очень потрогал темноту, вообще в разных местах, но, к сожалению, это персонаж игры. Так, ну и что, я не очень понимаю... Что дает этот глаз? Это надо лезть в Вики, возможно, какие-то бонусы при поднятии уровня, или я не знаю. Может быть, она мне что-то новое скажет? Ага, благодарю тебя за предложенные тобой глаза, говорит она мне. Да, без проблем, детка, это всего лишь моя работа. Но хранительственные огня не должны иметь глаз, это запрещено. Детка, со мной можно много делать запрещенных вещей. В лучах света явятся им картины предательства. Угу, интересно, это, видимо, какая-то часть сюжета. Мир без огня. Да, я уже видел, разве этого ты хочешь? О, пожелать Мир Без Огня, отказаться. Слушай, а вот это вот хороший выбор, вы вот застали такой прям? Если честно, ну давайте, давайте пожелаем Мир Без Огня, я не знаю, к чему это конкретно приведет. Но давайте пожелаем, пожелаем Мир Без Огня, конечно. Я служу тебе и поступлю так, как ты скажешь. Слушайте, мне боюсь, нужно это решение. Пусть это будет нашим секретом. Никто, ни единая душа не должна знать об этом. О, слушай, мне нравится это. Не сворачивай с пути, найди повелителей, чтобы зажечь огонь, а я буду слепо тянуться к пламени. Что это значит? Ты же не исчезнешь? До самого... До самого дня твоего предательства. Слушай, а... Ребят, если кто-то знает, что это значит, пожалуйста, скажите мне, потому что я теперь жутко переживаю. Возможно, я сейчас только что сильно накосячил. Вот, если ты передумаешь, это очень хорошо. Убей меня и лишь и глаз. Ни за что. Не тебя, дорогая. И я вернусь в огня, какой и была прежде. А, ну если так... Слушай, я не знаю, как и всегда. Ну хорошо, слушай. Дорогуша, я, наверное, тебя не буду убивать, но теперь я не уверен, может быть, ты просто такая... Кроткое, и хочешь нести брамя хранительца огня, но на самом деле я хочу, чтобы мы с тобой были счастливы. Дорогая, пожалуйста, выходи за меня замуж, только вставь глаза, потому что иначе ты мой хрен не найдешь, и мы с тобой не сможем хорошо время провести. Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю. Так, ладно, давайте оставим ее в покое и пойдем к кузнецу. К кузнецу мы должны отдать молот, который мы нашли, или что там было, я не помню, давай. Какая встреча? Отрадно тебя видером здравии, что я могу выковать для тебя сегодня. Слушай... Эм, так, и что-то я тут не вижу ничего, что я могу ему дать. Говорить. Ну-ка, ага, еще один момент. Для закаливания самоцветами нужен особый уголь. Мой скромный уголь не подойдет для закаливания редких самоцветов. Понимаю, стыдно, жуть, но больше у меня ничего нет. Только не надо на меня так смотреть. Хочешь верь, хочешь нет, но я очень ранимый. Ну, слушай, я тебе, конечно, верю, мой дорогой стричок. Но возьми, пожалуйста, у меня... Возьми, пожалуйста, у меня этот... Может быть, это надо не ему отдавать, а какому-то другому кузнецу? А... Где же тут... Нет, я не вижу что-то. Список рыцарей, а это что такое? Так, я не буду... Распознать рыцарей темной Луны. Так, ладно. Давайте посмотрим, наконец, на сет, который я подобрал, Хороший ли он или нехороший. Насколько он хуже того, что я сейчас ношу Кстати говоря, у меня здесь, по-моему, сет э, Серебряного Рыцаря Но не полностью, потому что э, Я не знаю почему, но у меня нету Так, точнее, не туда лезу Нету для него главного, да, доспеха У меня я использую обычный доспех Рыцаря Вот тут у меня все, шлем Серебряного Рыцаря Наруч Серебряного Рыцаря и понос Серебряного Рыцаря А доспеха у меня нет Давайте посмотрим... На волчьего рыцаря. Волчий рыцарь полегче. Но характеристики, я смотрю, у него, к сожалению, похуже. Ну, давайте хоть посмотрим, как он выглядит. Может быть, хотя бы я буду модно щеголять. Хоть какое-то время. Так, где у нас еще? Вот волчий рыцарь и... По ножу рыцарь. рыцарь. И вот так вот выглядит этот сет. Ну, вполне, конечно, он выглядит модно. Я не знаю, возможно... Ох, зато как я далеко могу теперь отпрыгивать, потому что я стал намного легче, да? Я на самом деле больше ценитель тяжелых доспехов, я вообще э, большую часть игры прошел вот, э, вот в этом аде, вот, вот, вот в этом сете, э, который делает меня похожим на меня настоящего, то есть жирным, медленным, э, но неотразимым. Вот, этот сет, сет изгнаник он дает самую жесткую защиту, но при этом он очень тяжелый, и некоторое оружие даже не получается взять в руки, потому что, э, ну просто я начинаю еле-еле ходить, естественно, там никаких перекатов ничего не сделаешь, да, поэтому поэтому же у меня и прокачан вот этот вот самый обычный э, меч, да, огненный, пол, э, огненный Палаш, он был обычным Палашом, я его прокачал до Огненного. Собственно, такие дела, да То есть я большую часть игры прошел в этом сете Но потом на некоторых боссах я понимал, что я просто не успеваю уворачиваться от атак меня просто начинает конкретно ебать Поэтому, да, я себе вот этот вот сет серебряного рыцаря неполный, да Я его юзаю иногда и как такой компромисс Но можно будет позже поюзать этот сет для... Ну вот этот сет волчьего рыцаря или как он там, блин, называется вот, я, наверное, его сейчас себе оденусь, попрощаюсь с вами на этом, друзья мои, потому что хватит уже и так долго. Босса мы победили, как хотели. Вот, респект, пожалуйста, кому видео понравилось, ставьте лайк, давайте какие-то советы. И играйте в Dark Souls, игра отличная. И всем жесткий, жесткий респект. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Подписывайтесь на канал, там как раз пока никого нет, так как видео первое. Всем респект, йоу.